Всем привет, с вами Маша, третья часть лайфхаков Алисии онлайн. Поехали. Первый лайфхак. Если вам срочно нужны деньги, а в игре нет никаких там бонусов в этот момент, каких-то ивентов, удвоений всяких, боксов, а вам срочно нужны монеты, вы заходите сюда, заходите сюда и выбираете тренировку либо в скорости, либо в магии, но проще всего пройти тренировки в скорости потому что они проходят быстрее и магии может рандом не свести. Но если вы не шарите в скорости, то вам придется дать на магию. Но мне кажется, каждый шарит... Примерно до... тяжело, мне кажется, каждый шарит. Ну, не на всех картах, конечно. То есть смотрите, за... если когда вы проходите легко, вам дается 500 монет. Плюс монеты, которые заезд. То есть за каждый заезд дается ну Дается вот как ну за любой другой заезд, да, и еще поверх даются бонусы. Вот бонус за легко это 500 монет, за средние 1000, за тяжело 2000, очень тяжело 5000. То есть, если вам срочно нужны деньги, а нет никаких ивентов в игре, вы просто отберете сюда. Второй лайфхак, он заключается в том, что вы можете вернуть лошадь, которую вы отпустили, обратно. То есть, вам нужно было, например, срочно там место соблюдить для чего-то, да, заработать на разведении, а вы захотели раз лошадь обратно. И сейчас про игроки такие про игроки. Пожалуйста, если вы пришли с лайфхаков, знаете то, что вы и так все знаете и нет никаких особых лайфхаков в игре. Я это объясняла в первой части этой рубрики, то, что эта рубрика предназначена больше для новичков. Поэтому я объясняю для новичков. А вы продолжаете бомбить в комментарии, хоть я это уже говорила, но я говорю это опять. Ладно, все. Давайте продолжим. Заходим в шоп. Услуги. И за 20 тысяч вы возвращаете любую лошадь, которая вам нужна. И потом вам нужно будет перезайти в игру, чтобы она у вас появилась. Так, мне интересно, почему здесь потенциал перфекционист, а я написала соколиный глаз. А... Без комментариев. Третий лайфхак. Если игроки находятся далеко, и вы не хотите к ним телепортироваться, но вы все-таки хотите использовать свой лед, вы не должны его ставить где-то посередине или еще где-то. Вы должны подумать, где игроки точно будут проезжать, или где, возможно, будет игрок толкнет другого игрока уда. Вот или, к примеру, вот перед вещью, где можно что-то взять. То есть не надо выбрасывать просто так лед. Есть вероятность, что у него все-таки врежутся. Можете вот тут вот на углу поставить. Да, вот тут вот. Ну, точно не вот здесь. Если поставить здесь, него точно никто не поедет. Или где нельзя будет его перепрыгнуть. Четвертый лайфхак. Вы можете поздно использовать примет, или вас могут атаковать, но при этом вы можете поздно Поднять вещь. Ну, как я его сейчас сделала. То есть, я уж туда заехала и заюзывала щит, но я сразу подобрала, потому что э -э, я использовала сам последний момент. То есть э -э, можете этим пользоваться. Не думайте, что вы не подберете, юзайте последний момент, и все будет окей. Весите до конца, а не выбрасывайте. Непонятно, куда. Лайфхак. Чтобы случайно лишний раз не ошибиться, смотрите, какая магия у человека в руках. Ну, и не включите звук, потому что звук, он появляется раньше, чем магия у человека в руках, вы так заранее можете понять, вдруг у человека появится лед, например, да, который перед вами. А в руках он еще у него не появится. Ну, а вообще я играю без звука, и мне нормально, но...